приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и сегодня мы с вами поговорим о хорошем о приятном о Юпитере а именно будем обсуждать его прохождение по знаку Овен дело в том что Юпитер перешел в знак Овен 11 мая и будет находиться он в Овне по 30 октября Затем на время он возвращается обратно в знак Рыбы и уже окончательно переходит в Овен 21 декабря 2022 года. Таким образом, те тенденции, которые начинаются в 2022 году, будут иметь очень активное продолжение в следующем, 2023 году. Поэтому... Мы должны, конечно, внимательно следить за тем, что происходит в нашей жизни, что вызывает интерес, куда мы вкладываем наши силы, энергию, внимание, так как это все, вполне вероятно, будет еще с большей силой продолжаться и развиваться в следующем году. На самом деле, давайте для начала вспомним, как же себя проявлял Юпитер, находясь в знаке рыбы. Дело в том, что Юпитер в рыбах очень в сильном для себя положении. И э, тем более весной этого года он соединялся с Нептуном. И это все создавало очень яркую тенденцию в обществе. Об этом я снимала отдельное видео прогноз за 5 месяцев до этого соединения, и многие вещи, описанные в этом прогнозе, действительно сбылись, кто не видел еще это видео, обязательно посмотрите, но дело в том, что рыба это все-таки знак духовный, и во многом то, что происходит по рыбах, в первую очередь происходит внутри нас, поэтому те события, которые происходили весной 2022 года, они во многом затрагивали очень сильно людей эмоционально, они очень сильно затрагивали именно внутренний мир человека, заставляя переосмыслить те или иные моменты, проявить свою позицию, но в целом рыбы это о жертвенности, о взаимопомощи, о взаимовыручке. Это знак, который, безусловно, связан с иммиграцией, с темой обучения, в том числе иностранных языков. Это знак, который связан с темой творчества. Поэтому, безусловно, что эти темы были очень актуальными в период прохождения Юпитера по рыбам. Овен — это знак, который сильно отличается от знака рыбы. Дело в том, что это у нас самый первый знак в зодиаке, он называется кардинальным, то есть это знак новаторов, это знак начинаний, и к тому же это огненный знак. Поэтому прохождение Юпитера по Овну уже не столь будет затрагивать какие-то внутренние процессы, как это в все будет отражаться на нашей деятельности, на нашей работе, на нашей профессии. И в первую очередь на желании самовыражаться, доказать, показать, что мы умеем, что у нас хорошо получается, в чем мы лучше всех остальных. Овен — это знак, который любит конкуренции, очень хорошо себя проявляет в такой конкурентной среде. Поэтому в период... Юпитера в Овне именно социальная реализация может быть более удачной, если нам нужно проявить себя на фоне кого-то другого, то есть когда нам нужно конкурировать и показывать свои преимущества, свои умения. В целом это именно хорошее время для тех, кто давно ждал момента проявить себя. Дело в том, что Юпитер вовне дает как раз-таки раз ту смелость, которой часто не хватает. Тут задор, веру в себя, в то, что все обязательно получится, в то, что обязательно нужно попробовать. Поэтому главное, конечно, не подавлять в себе эти качества, не подавлять в себе эти желания, поддерживать веру в свои силы. И обязательно пробовать, если возникает интерес и желание проявить себя в том или ином деле. Но помним, что в астрологии, как и в мире, все дуально, поэтому Овен, имея свои огромные преимущества, имеет также определенные недостатки, такие как напор, агрессивность, чрезмерная самоуверенность. И, безусловно, эти качества могут еще больше усиливаться Юпитером, Поэтому нужно в себе это контролировать, если это начнет проявляться. Так как это те моменты, которые могут наоборот вредить профессиональному и личному развитию. Главное, что нужно запомнить, что овен это знак лидеров. Поэтому если вы хотите вот именно взять первенство в каком-то деле, одержать победу, взять инициативу на себя, то это как раз тот период, когда есть все шансы, что ваши замыслы реализуются. Кстати, на кого сильнее всего повлияет Юпитер в знаке Овен? Конечно, безусловно, на тех людей, у кого в натальной карте Юпитер в Овне. Вы проживаете... В этом году и в следующем период под названием Возвращение Юпитера. Это очень важное для вас время, когда запускается новый 12-летний цикл в вашей жизни. И этот цикл связан с социальной активностью, с вашим проявлением себя в обществе, проявлением себя как специалиста. Поэтому крайне важно если вы начинаете что-то новое в этот период, скорее всего, ваша деятельность будет развиваться как раз-таки по вот этому 12-летнему циклу. В целом, этот период также является очень значимым для тех, у кого есть личные планеты, такие как Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс в знаке Овен. Также для тех, у кого асцендент находится в Овне, Конечно, очень значимые периоды прохождения Юпитера по асценденту и по Солнцу, поскольку именно в это время наша личность максимально проявляется. Это тот период, когда обязательно выпадает шанс, возможность, благоприятный какой-то случай происходит в жизни человека, это все направлено на то, чтобы улучшить жизненные условия. Вообще тема Юпитера очень глубокая, интересная. Конечно, то, как он себя проявляет в период своего прохождения по гороскопу, во многом зависит от того, какой Юпитер в натальной карте и как человек его задействует. Поэтому мы с командой моей школы решили создать продукт по Юпитеру. Мы сейчас с вами проанализируем, как Юпитер повлияет на каждый знак зодиака. И этот прогноз вы сможете смотреть по своему солнечному знаку, либо по знаку вашего асцендента. Но напоминаю, что это общий прогноз, и он ни в коем случае не может быть заменой индивидуального прогноза гороскопа по Юпитеру. Сейчас в нашей школе проходит интенсив по Юпитеру, на котором есть возможность узнать, как проработать свой личный Юпитер в натальной карте, чтобы он приносил пользу в периоды своего транзита. А также на этом интенсиве подробно разбираем, как Юпитер будет влиять конкретно на вас, на какие периоды, даты стоит обратить особое внимание. Так что переходите по ссылке под видео, будем вас ждать на курсе. Итак, мы с вами переходим к разбору по знакам Зодиака. И традиционно начнем со знака Овен, поскольку именно по Овну и будет проходить Юпитер. Овны. Юпитер затрагивает ваш первый дом. Это дом личности. Это дом, который отвечает за то, как мы выглядим, какое впечатление мы производим на окружающих. Поэтому в контексте социальной реализации будет очень важна тема вашего имиджа, вашего внешнего вида. Это период, когда, если возникает желание заниматься с собой, нужно обязательно это делать. Это период, когда хочется быть значимым, заметным. И с одной стороны, это может проявляться именно в социальной реализации, в профессии, в работе. Но с другой стороны, часто вот Юпитер в таком положении дает такой грешок, как переедание, когда человеку сложно контролировать себя, сложно контролировать порции, которые он употребляет, поэтому есть риск набрать лишний вес. Поэтому, овны, направляйте свои усилия на то, чтобы ваши планы сбывались, на то, чтобы держать свое тело в тонусе и на то, чтобы ваши планы воплощались, чтобы вы становились все более и более социально значимыми, чтобы происходил рост в карьерном плане. Рыбы. Юпитер переходит в ваш второй сектор. Это сектор заработка, материальных ресурсов, которыми обладает человек. Как правило, Юпитер во втором доме дает доступ к легким деньгам. В этот период, если есть желание заработать, то находится масса возможностей это сделать. Это период, когда можно увеличить доход. Это период, когда можно менять работу на более высокооплачиваемую. Это период, когда хочется много тратить, не только много зарабатывать, но и много тратить. Поэтому важно контролировать расходы. Это период, когда хочется вкладывать свои ресурсы во что-то значимое, что-то статусное. Это может быть трата денег на престижное образование или трата денег на брендовые вещи. В целом, в период э, прохождения Юпитера э, по второму дому важно давать себе отчет в том, э, какие у вас приоритеты в материальной сфере и важно э, не тратить все то, что вы зарабатываете, важно все-таки откладывать и иметь определенные запасы. Водолея. Юпитер. Э, проходит по вашему третьему дому, поэтому вас ожидает увеличение количества поездок, а также увеличение количества знакомых людей. В целом Юпитер в третьем обязательно способствует расширению круга ваших знакомых, и эти знакомые могут быть по Юпитеру, то есть, например, юристы, переводчики, либо это может быть круг знакомых иностранцев. В целом это хороший период для того, чтобы получать новые полезные навыки, для того, чтобы изучать что-то новое, то, к чему есть очень большой интерес. Как правило, когда Юпитер проходит по третьему дому, то новые знания и навыки потом оказываются достаточно полезными в плане работы, в плане нашей социальной активности и развития. А также третий дом у нас считается домом документов, поэтому период прохождения Юпитера по этому дому дает возможность решить целый ряд бумажных вопросов. И обычно эти вопросы решаются довольно-таки быстро и легко. Козероги. Юпитер проходит по вашему четвертому сектору. И, как правило, это период, когда есть возможность увеличить жилплощадь, либо переехать и таким образом улучшить местонахождение. Это период, когда может увеличиться семья, количество членов семьи. Это период, когда в доме можно затеять ремонт. Кстати, если ремонт именно по Юпитеру человек делает, то возникает большое желание покупать все для дома очень статусное, либо заказывать издалека, мебель или какие-то другие предметы интерьера. И важно понимать, что часто эта ситуация может повлечь за собой большие расходы, чем, чем это предполагалось в начале, поскольку Юпитер, он, конечно, дает очень большие аппетиты. Поэтому важно вот в случае с ремонтом, покупкой жилья тщательно планировать все расходы. В целом Юпитер это планета престижа, поэтому когда Юпитер проходит по четвертому, то хочется гордиться своей семьей, членами семьи, хочется гордиться своей квартирой, районом, в котором живешь, городом, страной, в которой находишься, поэтому переезды, перемены могут быть связаны именно с вот этим чувством поиска места, в котором будет максимально комфортно и которое максимально соответствует внутренним убеждениям. Стрельцы, Юпитер будет проходить по вашему пятому сектору, а это значит, что вас ожидает прекраснейшее время, когда вы можете уделять внимание романтическим знакомствам, отдыху, детям, своему любимому делу. Это хорошее время для начинаний в этих сферах. Для одних Юпитер, проходя по пятому дому, дает беременность, новую любовь или новый бизнес-проект. Для других же это период незабываемого отдыха, каких-то уникальных, увлекательных приключений. Но обязательно Юпитер в пятом дает азарт. То есть это период, когда все равно человек готов рискнуть, готов попробовать, готов как-то по-другому подойти к решению определенных ситуаций и по-другому начать осуществлять свои желания. В целом, для того, чтобы Юпитер в пятом себя максимально смог проявить, конечно же, не стоит засиживаться дома, нужно общаться, выходить в свет, Нужно знать свои желания и идти к ним. Скорпионы. Юпитер переходит в ваш шестой сектор. Это значит, что наступает очень хороший период для работы. Это то время, когда вы можете получить повышение. Это период, когда вы можете устроиться на престижную работу. Это то время, когда вы можете находиться именно в том коллективе, в котором будете ощущать себя максимально комфортно. В целом это период, когда у вас в принципе много амбиций по поводу вашей занятости, иногда Юпитер в шестом доме может проигрываться тем, что человек устраивается на несколько работ или меняет работы, каждый раз ищет что-то лучшее также помним о том что юпитер в шестом доме сподвигает много учиться и получение новых знаний и навыков безусловно будет залогом эм, того что человек сможет найти новую и хорошую работу весы юпитер переходит в ваш седьмой дом седьмой дом находится в верхней полусфере поэтому Период очень хороший для внешнего проявления, проявления себя в коллективе, в обществе, в социуме. Это время, когда легко стать более популярным. Это период, когда легко добиться расположения других людей. Это период, когда человек удачно встраивается в какой-то коллектив или сообщество. В целом, это также очень хороший период в плане личной жизни. Это хорошее время для брака. И в целом, даже если вы одиноки, даже если вы не состояли в отношениях, то Юпитер в седьмом может сработать очень и очень ярко в этом плане. Он может принести первый значимый роман или первые значимые для вас отношения. В целом это также очень удачное время для того, чтобы начинать сотрудничество с кем-то в плане бизнеса, подписывать важные бумаги, документы. Это период, когда есть возможность добиться больших результатов, если быть открытым к сотрудничеству. В плане отношений Юпитер, проходя по седьмому дому, может давать ощущение, такой востребованности, и человек может переключать свое внимание с одного партнера на другого, но в целом более выигрышной будет позиция, когда человек фокусиров... сфокусирован на одних отношениях, но именно на тех, которые считают для себя наиболее перспективными и подходящими. Девы, Юпитер проходит по вашему восьмому сектору. И он привносит в вашу жизнь какие-то новые острые эмоции. Это может быть тяга к риску, к экстриму. Это период, когда также открывается доступ к ресурсам, финансам других людей. Поэтому вы можете легко получить определенные выплаты от государства выплаты по решению суда, наследство. Это период, когда вам могут возвращать охотно долги, которые вы годами ожидали. Это период, когда легче, чем обычно, вы можете получить кредит. В целом, в этом плане нужно быть, конечно, поаккуратнее, поосторожнее, поскольку важно помнить, что это все нужно будет отдавать. Поэтому, конечно, здесь более удачно сработают те планы которые были сложены сформированы уже давно и вы искали такую возможность искали инвестора например для своего дела в таком случае юпитер восьмом поможет вам реализовать такую идею юпитер восьмом также повышает интерес к теме личной жизни поэтому безусловно эта тема может присутствовать помимо всех остальных, которые дает Юпитер в восьмом. Львы, Юпитер идет по вашему девятому дому, поэтому появляется возможность путешествовать. Часто это командировки, то есть поездки, связанные с работой, социальной активностью. Это хорошее время для того, чтобы открывать филиалы, для того, чтобы расширять свое предприятие искать новые каналы, поставок. В целом, это также очень хорошее время для обучения, для того, чтобы получать высшее образование. И также это особенно хороший период для тех людей, чья деятельность связана с темой популярности, а также с научной деятельностью. Раки. Юпитер проходит по вашему десятому дому, а это значит, что возрастают ваши амбиции в самом глобальном смысле этого слова. Это период, когда вы можете стать настоящим мастером своего дела, настоящим профессионалом, отточить свое мастерство и стать лучше, чем подавляющее большинство специалистов вашей ниши. Это период, когда вы можете замахнуться на большее, это новый перспективный проект, новая должность с возможностью дальше расти и развиваться. Это период, когда может появиться ощущение, будто бы нет границ, нет предела развитию, это период, когда Ваши амбиции могут касаться на самом деле не только работы и профессии, но и вашего самоощущения. То есть насколько вам комфортно да, быть тем, кем вы являетесь. Может быть по этой причине желание переквалифицироваться, менять род занятий, менять место проживания. В целом соглашаться на любое предложение, которое дает возможность улучшить качество жизни. Близнецы, Юпитер проходит по вашему одиннадцатому дому, и это очень хорошее время именно для сотрудничества. Поэтому внедряйтесь в новый коллектив, в новое сообщество. Это время, когда новые знакомства, связи, друзья, знакомые знакомых могут открывать перед вами новые возможности новые шансы в целом это прекрасное время для развития своих личных проектов для того чтобы набирать персонал сотрудников создавать команду с которой вы будете вместе работать это хорошее время для того чтобы создавать себе новые цели новые планы над которыми вы будете трудиться в ближайшие 12 лет это период когда в жизни все может легко очень получаться, без особых усилий, без особых таких, знаете, затрат, моральных, физических, материальных. Это период, когда определенные задачи, запросы могут решаться с помощью других людей, которым не заставит труда вам помочь. Часто Юпитер, проходя по одиннадцатому дому, дает желание почувствовать себя свободным. Почувствовать себя человеком, который не обременен бытом и какими-то вот повседневными вещами. Поэтому многие могут испытать желание уйти во фриланс, работать удаленно, или какое-то время побыть без работы, потом устроиться на новое, более перспективное место. Также Юпитер, проходя по 11 дому, может говорить о том, что в вашей жизни появится друг, профессия которого будет иметь юпитерианский характер. То есть он может быть гидом, переводчиком или юристом. Тельцы, вас ожидает очень интересное время. Юпитер будет проходить по вашему 12 дому. С одной стороны, это дает снижение социальной активности, когда обстоятельства буквально заставляют прекратить гонку социальную, прекратить гонку за определенной должностью или карьерными высотами. И если вы ощущаете, что такие тенденции включились в вашей жизни, то обязательно сделайте это. Сделайте эту передышку. Иначе, если в такое время действовать через силу, то может страдать здоровье и самочувствие. В период Юпитера в двенадцатом доме действительно происходит такая глубокая перезагрузка, моральная перезагрузка, и хорошо бы в это время действительно остановиться, сделать паузу, переосмыслить многое в своей жизни, но только с той целью, чтобы потом сделать рывок, потом, когда Юпитер перейдет в ваш знак, в ваш первый дом, вот тогда у вас будет шанс, скажем так, с максимальными усилиями показать, на что вы способны. Сейчас хорошее время для того, чтобы набираться опыта и готовиться к какому-то важному этапу вашей жизни. В целом Юпитер в 12-м может давать тягу к дальним поездкам, даже эмиграции, но в то же время он дает и определенный такой момент затворничества, когда человек сторонится от других людей, от толпы, от излишнего внимания к себе, когда хочется побыть наедине с собой, уединиться. И это может давать отпечаток и на личную жизнь, и на рабочие моменты. Поэтому, безусловно, это тот фактор, который обязательно стоит учитывать. Поскольку у нас 12-й дом – это дом тайн, то мы можем также говорить о том, что в этот период намного легче скрыть то, что вы хотите скрыть. В этот период у вас есть доступ к тайнам других людей. Вы можете с легкостью вот разгадывать какие-то вот ребусы, хитросплетения, а также понимать настрой самочувствие другого человека. Поэтому в целом это период, когда может возникнуть очень глубокая связь с другим человеком. Не обязательно это любовь, это может быть дружба, это может быть э, даже э, отношениями по типу учитель-ученик, но это период, когда вы способны намного лучше понимать других и понимать себя через других людей. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Пишите обязательно в комментариях, какие темы вам интересны, какие выпуски вы ожидаете на моем канале. Будем с вами на связи. Всем пока-пока!